Девятый дом — это высшее сознание, философия, путешествие. Это сфера авторитета, абстрактная информация. Затмение активизирует темы астрологического дома до следующего сезона затмений. Могут быть важные поездки за границу, знакомства со статусными людьми, повышение вашего авторитета. Возможно, вы защитите диссертацию или издадите свою книгу, начнете преподавать или наоборот встретите своего духовного наставника. Могут подняться вопросы веры, толерантности, идеалов и принципов. Основные внутренние вопросы связаны с философскими темами, общественным мнением религией и традициями. Марс, планета активности и силы, имеет сильный статус, управление, движется по вашему седьмому дому, строит оппозицию к вашему Солнцу. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастает стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Но результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами, представителями власти. В первой половине декабря лучше избегать переговоров и совещаний, ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат лучше всего избегать. Возможность столкновения с официальными представителями власти и органами правопорядка. Будьте осторожны на дорогах. Решение вопросов совместных финансовых операций и владения бизнесом, распределение прибыли и дела с налогами займут много времени. Потребуют больших физических и психических затрат. Поэтому по возможности перенесите эти вопросы на вторую половину декабря. Избегайте финансовых рисков, афер, сомнительных проектов, связей с подозрительными и скрытными личностями. Следует соблюдать осторожность при работе с различными инструментами, при использовании режущих предметов, огня и химических веществ. Возможны травмы на производстве из-за несогласованности в действиях или в быту из-за собственной опрометчивости и необдуманных поступков. Людям со слабой нервной системой, проблемами с сердцем, нарушениями мозговой деятельности следует внимательно отнестись к своим ощущениям. Значительно возрастает возможность инфарктов и инсультов. Дети должны соблюдать осторожность в играх и спорте. Возможны телесные повреждения. Эти предостережения, тем не менее, не должны держать вас в постоянном напряжении. Следует подходить осознанно к любой ситуации, и тогда возможность негативных последствий, даже в такой непростой период, в коридор затмений, будет минимальна. Первая половина декабря – период повышенной конфликтности в семье и личных отношениях, который может затянуться на долгие месяцы, вплоть до следующего сезона затмений. Старайтесь не противопоставлять свои интересы и мнения, взглядом своих партнеров, супругов. Возможно, даже физические столкновения, битье посуды и все, что к этому прилагается, не говоря уже о ссорах и скандалах. Будьте внимательны при общении с детьми. Ваша импульсивность негативно может сказаться на вашем авторитете. Если же неприятности и расставания произошли в коридор затмений – Старайтесь не затягивать примирение. Используйте вторую половину декабря для ликвидации последствий. Венера, ваш управитель, движется по знаку Скорпиона до 15 декабря. В этом знаке ваш символический второй дом. Дополнительные разногласия возникают из-за денег, распределения бюджета, а также, возможно, из-за алиментов бывших партнеров. На первый план выступят личные финансы и ценности. Может усилиться склонность к покупке предметов роскоши. Светские или культурные события, а также товары и услуги для улучшения внешности и обстановки в вашем доме потребуют финансовых затрат. В той или иной форме возникнет вопрос о материальных благах, связанных с социальным статусом. Если финансовые дела... Расстроиться из-за разногласий, вам придется взять на себя роль миротворца. И в этом случае ваши доходы могут возрасти. Прочие удачные возможности связаны с совместными проектами, продажей или покупкой предметов искусства или роскоши. Важно контролировать свои желания. Правильно соотносить свои доходы с расходами. Тогда вторая половина декабря принесет много приятных событий повысится ваша самооценка с 1 по 21 декабря меркурий движется по знаку стрельца в вашем третьем доме способствует оптимистическим настроениям, творческому мышлению меркурий это планета логического мышления коммуникации информации в знаке стрельца имеет слабый статус изгнание поэтому могут быть пропущены важные детали но его движение по Стрельцу поможет вам философски взглянуть на происходящее, определиться в поиске жизненной цели. Творческое мышление позволит выйти из установленных границ для поиска неординарных решений. 12 декабря Белая Луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца в ваш символический Третий Дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. В этот период вся информация, которая к вам приходит из разных источников, очень важна для вашего благополучия. Возможны встречи и новые контакты с близкими по духу людьми, способствующими вашему духовному росту. Происходит улучшение взаимоотношений с близким окружением, помогают родственники, появляется возможность путешествовать на дальние и близкие расстояния также улучшаются отношения с начальством возможно продвижение по службе вы притягиваете внимание других людей благодаря которым сможете решить большинство своих вопросов главное не воспринимайте эти блага как должное старайтесь поддерживать гармонию в окружающем вас пространстве занимайтесь самопознанием и духовным развитием 14 декабря Солнечное затмение в Стрельце в вашем третьем доме указывает на осознание многих процессов жизни. Третий дом – это сфера контактов и конкретной информации. Затмение в этом доме может принести изменение круга общения, новое обучение, поездки, переезд в пределах страны. А быть может у вас появится племянник, так как перемены могут коснуться ваших родственников особенно братьев и сестер. Также данное затмение может указывать на получение судьбоносной информации или новости. У вас может появиться тяга или необходимость работы с информацией, написание текстов, поиск материалов, сбор и обработка данных. Есть опасность обмануться внешним видом человека, поверить его словам, из-за чего можно попасть в просак и даже понести материальные убытки следует быть осторожными в дороге период затмений такой непростой период для всех поэтому будьте внимательны не поддавайтесь на манипуляции 15 декабря венера переходит в знак стрельца в третий дом и для вас наступает благоприятный период. Вы успешно сдаете экзамены или зачеты, защищаете проекты. Хорошее время для поездок, связанных с рекламной, общественной или творческой деятельностью. 21 декабря ⁇ день зимнего солнцестояния. Солнце приходит в знак Козерога в ваш четвертый дом. Также в этот день Меркурий приходит в знак Козерога в ваш четвертый дом. Имущественные вопросы, интересы семьи, детей будут стоять на первом месте. Все это как-то необходимо совмещать с работой и социальной жизнью. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее в вашем символическом пятом доме и открывают новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен и обновлений в любовных взаимоотношениях в творческой сфере. В жизни детей происходят важные перемены. 30 декабря полнолуние в Раке в вашем символическом десятом доме 5:28 по киевскому времени. Могут проясниться вопросы предназначения в жизни, определение цели, направления, статуса. Выполненная работа приносит плоды, признание заслуг.